Всем привет, кисы! Меня зовут Ксения Гара. И сегодня у нас на разборе косметики будет бренд, который любят многие в нашей стране. Бренд называется Essence. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вам напомнить, что теперь в конце каждого видео я передаю вам приветы. Для того, чтобы получить привет, вам нужно выполнить всего лишь три простых действия. Первое. Поставить лайк этому видео. Второе. Прямо сейчас подписаться на мой канал, если вы еще по каким-то причинам не подписаны. И третье. Написать любой комментарий под этим видео. В конце видео я буду выбирать 10 человек и передавать им приветы. Желаю удачи, но ну а мы начинаем. И, конечно же, какая косметика этого бренда мне сегодня не понравится, в конце видео я ее уничтожу. И первое, что у нас на обзоре, это мус. Тонирующий мусс. У меня оттенок номер два, матовый беж. Мус находится в очень красивой баночке. Сама крышка пластмассовая, матового цвета. С одной стороны банка запакована скотчем. Мы ее отклеиваем. Открываем. О, выглядит очень красиво, как крем. Посмотрите, это что такое? Очень аккуратно он лежит в баночке, не вытекает, не отваливается, не разваливается, не потрескавшийся, просто лежит аккуратно, очень похож на десерт. Запах очень, не скажу, что приятный. Обычно мусы они пахнут парфюмированной душкой, а здесь пахнет гуашью. Такой вот запах. Страны. Наносить я буду спонжа. Мне интересно, как он будет наноситься на спонж. Просто меня терзают смутные сомнения. Не будет ли он комком большим наноситься? И вообще экономично это все. В общем, будем сейчас пробовать. Ага, вот оно как. Он довольно-таки густой. Мажется, как помадка. Вот так я мажу. Видите, он мажется, как помадка. Что ж будем наносить на наше лицо? Готовы? Я да. М -м -м. Ой, он какой-то... Слишком яркий. Ладно, одну сторону я нанесу спонжем, вторую попробую без спонжа. Потому что мне кажется, он какой-то густоватый. Какой-то желтый. Взгляните, он какой-то желтый. Видите, одна сторона абсолютно без тонального крема, вторая с тональным кремом. Я прям вижу рыжую такую границу. Очень странно. Наносим пальцем. Ой, он такой упругий, как, как спонжик. Вот столько я взяла тонального крема. Начну с середины. Оу! Вот этой капельки мне хватило полностью, чтобы нанести на левую часть лица. Он довольно-таки экономичный. Блин, что я хочу сказать. Во-первых, мне не нравится оттенок. Он рыжий. С рыжим поддоном, он каким-то. Хотя это всего лишь тон 2. Я вчера смотрела тон 3, еще темнее, тон 4, вообще просто. Для, не знаю, для тех, кто загорает каждый день. На самом деле, тон номер 2 не может быть прям таким супер-рыжим. Но вот сейчас я смотрю на себя, и вроде как бы ничего он лег, и у меня такое ощущение, что он подстроился под мое лицо, хотя это не биби. У меня лицо такое, смотрите, стало здоровое, внешний вид улучшился, что было до, что было после, но все-таки я вижу какой-то оранжевый цвет на себе. Не могу избавиться от этого ощущения и пропустить этот момент мимо себя. Если я это вижу, я это говорю. Второй момент, то, что этот мусс он ни в коем случае не на зиму. Не на зимний период времени, потому что он, когда его наносишь на лицо, он сразу становится каким-то сухим. И если у вас на лице есть какие-то, что обычно бывает, обветривание, шелушение, зимой это у всех абсолютно. Плюс отопительный сезон, от которого кожа еще сохнет сразу же, на улице мороз. Кожа сама по себе не очень в этот период времени, если не давать ей должного ухода. И когда наносишь вот такую штуку сухую на лицо, кожа как будто становится еще суше и подчеркиваются все косичные это не есть хорошо. Возможно, летом было бы неплохо, но не сейчас. Ну а так, это средство вполне себе оправдывает свои функции. Я сейчас скажу, сколько она стоит. 345 рублей. Реально, его хватит надолго. Он классно оформлен и, в принципе, выглядит нормально. Этот мусс Essence of Touch остается в моей косметичке. Кстати, насчет вот этого вот ужасного периода, когда на улице сера, и вообще ничего не хочется делать. Я сегодня проснулась утром, а на улице просто уже было такое ощущение, что на улице 6 вечера. Было уже темно. Конечно, в такие моменты просто нет настроения, ничего не хочется делать. Я разговаривала со своими подругами, и мы с ними выяснили, что, оказывается, периодически у нас бывает отвратительное настроение, прям сильная депрессия, хотя на это вообще нет никаких предметов. Причин. Все нормально, но мы, короче, какие-то грустные. Потом мы выяснили, что психоз и депрессия могут быть вызваны просто обыкновенным ПМС. Да, раньше мы этого не знали, мы думали, что все плохо. А на самом деле это просто организм так себя ведет. И я вам хочу посоветовать одно приложение, которое мне сейчас и моим подругам очень сильно помогает. Так вот, девчонки, чтобы знать, что это не жизнь кончилась, что это не у тебя там что-то плохо, а что это просто проделки организма как раз-таки существуют такое приложение как клю с помощью него можно отслеживать свое самочувствие симптомы узнавать как ваш менструальный цикл влияет на ваше тело самочувствие и ум узнавать о изменениях вашей кожи волосах энергии желаниях и настроении все это можно отслеживать в течение нескольких месяцев и видеть результат теперь я точно знаю в какой день я буду плаксивой рассеянной, раздражительный когда у меня будет хорошие волосы жирная кожа с прыщиками или желание съесть тонну пиццы ведь теперь когда у меня плохое настроение или меня беспокоит моя кожа я просто-напросто захожу в клю и смотрю почему именно в этот день так произошло жить стало реально легче и еще теперь всякий раз когда я иду на обследование к гинекологу и врач задает мне вопрос когда у меня были последний раз месячные или сколько дней в моем цикле раньше я такая Сейчас дайте подумать годик. А теперь я просто хватаю свой телефон, захожу в Клю, и там у меня полный отчет и все данные о моем цикле. Клю — это не просто приложение. Мне очень приятно быть частью организации, которая продвигается вперед в развитии здравоохранения во всем мире и женского здоровья. Кстати, приложение не является противозачаточным средством. Следующий мы будем тестировать палетку теней и хайлайтера от Essence. Вот так она выглядит. Мне очень понравилась эта упаковка. Она сразу привлекла мое внимание. Выглядит действительно прикольно. Кстати, бренд Essence очень любят в нашей стране. Он пришел из Германии. Это палетка To Glam To Give A Damn от Essence. Очень круто выглядит. Но это не просто палетка. Это тени для век плюс хайлайтер. Это Получается многофункциональная палетка и экономичная Ты берешь палетку и у тебя получается уже и хайлайтер есть Эта палетка стоит немного много ни мало, 655 рублей Скажу вам так, недешево Я зашла в магазик такая, думаю Но не смогла ее не купить Потому что мне понравились оттенки Вот так она выглядит внутри У нас есть тут зеркало, как вы можете наблюдать вот так выглядят сами тени Вот это хайлайтер Смотрите, какие оттенки Здесь много шиммерных Тут, по-моему, всего три матовых, три шиммерных и хайлайтер Очень круто оформлено, сделано все качественно Мне нравится то, что палетка не запечатана И те, кто хотят посмотреть в магазине, мне надо ее рвать без палива, пока охранник не видит А просто открыть и посмотреть, не повредив при этом сами тени, потому что они закрыты упаковкой Та-дам! Вообще ничем не пахнет. Это хорошо. Так, я буду сначала наносить вот этот темный оттенок на все веко. Покажу вам поближе. Вот он. О, хорошо. Сразу видно, что они будут нормальные. Хорошо ложатся, при этом хорошо тушуются и очень быстро их можно нанести без различных сложностей, что мне очень нравится. Они не пылят, даже когда я делаю вот такие движения. Также я хочу нанести фиолетовый оттенок, вкладочку, да, он наносится, ура, его видно. Даже на темных тенях его видно. Ура! Дальше я хочу нанести вот такой голубой оттенок. Посмотрим, как он на все это ляжет. Видите, я специально нанесла супер ярко и толстым слоем, чтобы нам сейчас с вами это все дело отследить. Что я хочу сказать? Он действительно наносится на веко, как вы можете видеть. Я не делала никаких определенных манипуляций. Он просто взял и нанесся. На весь тут слой двух теней, которые я нанесла до этого. Без каких-либо проблем я вижу оттенок. Он довольно-таки насыщенный и хорошо тушуется. Эссенс, вы что такие прикольные? Блин, все-таки палетка, блин, 600 рублей стоит. Стоит полагать. Это косарь почти. Блин, они реально наносятся. Желтые тени. Желтые тени обычно вообще же невзрачные. Ого, круто. Ребят, действительно очень яркие, пигментированные, хорошо наносящиеся и тушующиеся тени, которые позволяют сделать яркий макияж. Яркий, броский и выразительный, что самое главное. Так что эти тени достойны быть в моей и вашей косметичке. Но это еще не все. Тут еще есть хайлайтер. И я беру кисточку для хайлайтера. Не сказала бы, что он подходит в эту цветовую гамму. Здесь, скорее всего, подошел бы белый хайлайтер с фиолетовым оттенком. О! Ого! Посмотрите, какой яркий! Блин! Вау! Нет, ничего. Хайлайтер. Действительно достойный хайлайтер с нормальным покрытием. И очень яркий. Я очень люблю такие хайлайтеры, потому что их хорошо делать на видео. Потому что камера съедает половину всех цветов, оттенков, половину блеска. Прям реально половину. И поэтому я люблю, когда что-то такое яркое. Мне нравится то, что еще можно контролировать степень покрытия. Вот на левой щеке я сделала немножко полайтовей. А здесь я прям бахнула конкретно, чтобы посмотреть, как он будет смотреться. И он победил! М -м? Видите, блестит? Носик. Ротик. Вполне себе достойная покупка, которая заменит вам два продукта. И последний пункт нашего тестирования сегодня я выбрала помаду с шоковым темно-синим оттенком. Эта помада мне обошла всего лишь 150 рублей. Это со скидосиком. Пахнет пирогом с черемухой. Помню, бабушка такой пекла. Цвет синий, как будто туда налили краски настоящий. Посмотрим, что будет с моими губами. Ой, страшненько. Надеюсь, это не пигментированный блеск для губ, который потом останется, даже когда я захочу его смыть. Ну что ж, была не была. О, он супер синий. Почему, когда наношу на губы этот блеск, мне так щикот на губам, не знаю почему, они же начешутся. Это супер сильно, надо постараться, чтобы нанести ее ровно. Мне не нравится, как она наносится. Она полосками какими-то наносится. Блин. Мне вообще не нравится, как она смотрится. Я ничего не могу поделать. Я пожуюсь уже с ней полчаса. Она наносится как какое-то амбре. То есть цвет абсолютно неравномерный. Где-то прозрачнее, где-то наоборот насыщеннее. Как-то это все неоднородно. Вот тут куски. Видите, прям куски такие. М и еще мне чуть-чуть пощипывают губы. А, из-за высинения стали. Ха -ха. Я вот надеялась, что сегодня не будет никаких уничтожений. Но это явно номинант на уничтожение. Неудобно наносить, некрасиво смотрится, пощипывает, фиг сотрешь, фиг нанесешь как ни старайся, так что минусов гораздо больше, чем плюсов. Единственный плюс, который я водила, это цвет. Он темно-синий. Сейчас я хочу сделать волшебную синюю водичку. Для этого я взяла вот такую бутылку для воды. Здесь у меня налита теплая вода. Я сняла предохранитель с нашей помады. Ну что ж, прощай. Липпэйнт. Ты была ужасно. Бульк. А теперь, ребят, мы будем это все трясти. Подождите. Тут нужно наложить музыку рок. Несмотря на то, что сама помада очень жидкая, она в воде получается маленькими такими синими крупицами. То есть у нее нет однородной массы, так же, как и на моих губах. Посмотрите, как это мерзко выглядит, как помойка какая-то. Или красиво? Как вы считаете, красиво это или мерзко? Вся упаковка от помады, она покрылась какими-то пупырышками. Пупырышками собственной краски, которая находилась у нее внутри. Вот, видите? Вот как это выглядит, посмотрите, она вся ее облепила вот этими мелкими штучками Все, там больше ничего не осталось, вся бутылка грязная, вода получилась еле-еле голубая Это пить, конечно, никто не будет, я постараюсь убрать сейчас это из квартиры, а то мало ли кто из домашних подумает Ммм, смузи и выпит". нет, я это выброшу сейчас, если не забуду, но у меня с памяти очень плохо, так что не обещаю Ребят, сегодня мы с вами тестировали косметику Essence. Обязательно посмотрите это и это видео. Я уверена, они вам понравятся, потому что там я уничтожила еще больше косметики. Обязательно пишите мне в комментариях, какой еще бренд косметики мне протестировать. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забывайте, я вас очень люблю, целую. Пока! А теперь настало время приветов. Пушистые лапки, привет. Полина Лис, привет тебе. Даша, привет. В и Ай, приветик. Кристина Ди, привет тебе. Наташа, привет. Полина Карпенко, привет тебе. Лиза Кэт, привет. Виктория Абдулин, привет тебе. Лиля Глитер, привет. Черрит В, приветик.